Мы начинаем нашу пресс конференцию общественной организации Сотня Лева о сажении автомобилей организации. Сегодня активисты озвучат причины, которые по их мнению привели к поджогу авто, а также расскажут о своей деятельности и планах на будущее. Сегодня у нас в гостях Юрий Йомин, зад командира Сотня Лева по связанным с общественностью, и Андрей Шмытько, начальник штаба Сотня Лева. Кто из вас на счет, Наверное, Андрей. Юрий. А Юрий. А ну, как вы все знаете, позавчера ночью в районе 2.30 нам подошли автомобиль нашей организации. Автомобиль сгорел до тла, благополучно никто не пострадал, хотя произошел взрыв. В принципе, сейчас все это рассматривает милиция. Видео с камер наружного наблюдения мы сняли, передали правоохранительные органы. Ну и как бы будем ждать результата. По поводу того, склонны мы думать на кого-то или нет, здесь как бы двух мнений быть не может. Естественно, это те силы, которые недовольны нашей деятельностью. Вы знаете, наша деятельность направлена на борьбу со злом, который мешает жить нашим горожанам. Мы работаем исключительно на.. Мы полностью аполитичные, работаем исключительно на громаду города. То есть начинаем снизу. То самое, что мешает нам жить. Наркоаптеки, наркопритоны, маковые точки, всевозможные наливайки бесконечные, самогоны, спирты, ну и так далее. Ну, поэтому. Скажем так, думать на кого-то конкретно, мы даже здесь видим, сюда можно поставить череду, даже конфликт наш с правым сектором, у нас возникло непонимание, даже они могли это сделать, используя правоохранительные органы, поэтому однозначно мы не думаем ни на кого, мы думаем на всех. Ну а по сути для нас это не имеет особого значения, потому что нас это с пути нашей борьбы не собьет. Ну, и никак не напугает. Одно дело, когда одному человеку живут в машину и запугивают предпринимателя или активиста, а другое дело, в машину живут организации. Организацию невозможно испугать. То есть, скажу так, до да утроит это наши силы, значит мы на верном пути. Ну а то, что по законам как бы, вот этой негласной войны нам ее спалили, ну, мы будем списывать это на потери. Значит, чем больше мы будем этой нечисти ликвидировать, тем лучше нашим горожанам будет жить. Да, я добавлю, вы поймите, ставший на этот путь борьбы с несправедливостью и, как говорить, с такими беззакониями, с коррупцией, которая погряз весь Харьков полностью. Ну, это и не удивительно, что сожгли машину, я думаю, наша организация не сильно расстраивается в этом, потому что мы понимали, с кем мы завязываем войну, как это все будет, так что тем, кому сжег машину, передаем привет, не переживайте. Искать, конечно, мы будем, кто сжег машину, ищем уже, есть у нас там подвижки в этом, ну, Никакой виндета не будет, будут заниматься правоохранительные органы. И все там как бы, будут заниматься его наказанием, расследованием всем остальным. Это не важно. Хочу добавить следующее, что поджог машины говорит нам о, о том, что мы на правильном пути действительно. Действительно, коль мы не некоторым элементам, мы действительно занимаемся правыми делами выбрали правильное направление, правильно? Да? Что хочу добавить в Да, есть у нас какие-то, больше мы склоняемся, что это такая акция была, можно даже приписать ее к правому сектору, может я и ошибаюсь, потому что было не одноразумно конфликт, и у нас есть уже давно, на сегодняшний день очень много непонимания, поэтому может это и они. Ну, мы не говорим, мы же за руку не поймали. Разберутся правоохранительные органы, и там все будет понятно. Я думаю, что перед ним позовался, да? Конечно. Коллеги, есть какие-то вопросы, журналисты, голоса. Вы, вы говорили, да, собственно, все стена, как на вас можно, пожалуйста, и в с чем вы связываете? Какое-то время назад у нас возник конфликт и непонимание с правым сектором. сектором мы ждали от них поддержки, а по сути мы увидели бездействие. Они себя трактовали как радикалы, которые заботятся о народе, ну именно о горожанах. В реале мы увидели совсем обратное. Ну, на наш взгляд, в Харькове непосредственно, мы уважаем очень саму организацию, правый сектор, в Харькове непосредственно, на наш взгляд, это телевизионный проект, которому мы способствовали. Мы вместе принимали участие в акциях, ну и по сути протягивали их везде. Я думаю, они также нас не любят, как и мы на сегодняшний день. И будет, я думаю, пресс-конференция, которая которые они попытаются дать объяснение этому, ну, я считаю, что мы не должны, это внутреннее, какая-то наша таковая понятность, мы... мы не будем выносить ссоры избы, это внутреннее между. Нами. Суть конфликта мы не будем пояснять, он наш внутренний, мы, по сути, представляем правое крыло и правые силы, ну, поэтому оставим это между нами. А у вас же были какие-то совместные скажем так, проекты, то есть что-то? Нет. Смотрите, на моменте патрулирования правый сектор был не в состоянии патрулировать, и у них нет желания, невозможности нет. Мы начинали вместе патрулировать вокзал, но были некие действия от них, которые нам стали невразумительные. Мы имели как бы, разговор, и после этого они исчезли. Они себя сакцентировали на блокаде Крыма, как они говорят, на других каких-то важных делах для Харькова. Вот, там, начальник штаба подписывал книги аэропорта, хотя не воевал там. Ну и так далее. То есть такие очень важные, на наш взгляд, для Харькова дела. Мы решили, по сути, как это сказать, заняться грязными делами. Мусор мести метлами и наводить чистоту в городе. Практическими делами, здесь и сейчас, и каждый день. Чем больше мы этого будем делать, тем город будет чище, и нам будет всем легче дышать. А вы только что вы занимаетесь раскрытием родной сколько, можете привести какие-то люди, сколько уже? Смотрите, мы пробовали разными методами бороться с этой нечистью, но самое эффективное оказалось блокада этих наркотик. У нас был... Скажем так пилотный проект мы взяли в районе 12 аптек поставили там где круглосуточно работает аптека круглосуточный патруль там где обычный день дневной день два активиста при этом мы предупреждали аптекарей что с этого момента стоят два человека с ароматского патруля они имели повязки желто-блокитные с надписью ароматский патруль вызывали полицию объясняли Законность наших действий, она это подтвердила. Нам было разрешено заходить вместе с покупателями в аптеку и смотреть, дается ли рецепт при отпуске наркосодержащих препаратов. Но при этом нашли мы, конечно, одну маленькую дырочку, она на уровне правительства должна решена быть, потому что одну упаковку того же кадепсина по закону можно отпускать без рецепта. Устраивается карусели подростки, заходя по 10 раз, набирают нужное количество наркотиков ну и, по сути, объедаются ими. Тем самым сама идея здоровой нации уходит далекая. Мы радуем за то, чтобы наши дети были здоровы, умны и сильны. Только так мы сможем свободную Украину построить, которая будет действительно конкурировать на международном уровне. И еще раз подчеркну, мы аполитичны. Все наши действия направлены только на заботу о городе Харькове. Нас нам больше не хватает. Мы вот с удовольствием это движение, а громадский патруль подняли на уровень Украины. Но пока нет ни сил, ни возможностей. Надеюсь, своим примером мы покажем другим городам, это подхватят. Это движение будет расти и крепнуть. Да, хочу добавить. Проект... Громадский патруль, да, это наша тема, мы основатели его. Туда уходят, я вам скажу, немало общественных организаций, довольно-таки серьезных в городе Харьков, которые, вы помните, как мы начинали радикально с этих аптек, практика показывает, что может какой-то эффект есть работы, но который влечет за собой. Открыть кучу уголовных дел там. Да, красиво оно на картинку, на камеры, но по жизни оно совсем другое. Поэтому мы сейчас на сегодняшний день поменяли тактику. Есть понимание с органами МВД, прокуратуры. В этом плане мы разрабатываем операции и стараемся правильно, чтобы, будем говорить, с наименьшими потерями ну, не создания и не открытия, не RDR, не было уголовщины, что более-менее это было цивилизовано, Как Юра сказал, это блокировка этих аптек. Да, но схема работает хорошо, но плохо, что... Не хватает сил. Людей не хватает, мы не можем удерживать, потому что 2-3 недели блокировать аптеку, они не работают. Как только отошли куда-то, силы отвели сняли. Посты и начинается опять такой выживание. Буквально на следующий день возобновляют. Ну я думаю, что совместным усилиям мы все равно мы придем к такой схеме работы, чтобы будем стараться. К тому же мы очень рассчитываем на помощь горожанам. Очень многим этим аптеки и притоны надоели. Они видят, что происходит с детьми. По сути мы получаем из ребенка, который в 12-13 лет начинает употреблять эти кадыносодержащие таблетки к 17-18, это, по сути, круглый идиот. У нас есть еще один вопрос. Не один, а целых несколько. <клышко> <клышко> э, Андрей, первый вопрос к вам. Э, вот, когда вы говорили о возможных и, и, есть, инициаторах поджога, не связываете ли вы это с последшими выборами? Вы участвовали в выборах, возможно, вы нашли там врага. Как вы знаете, участвовали в выборах, но знаем, что... А кого а кому-то наступили больно. Не-не-не, это не, не, не все. Да мы анализировали там как бы не один час. Не, к выборам никакого отношения. Эту компоненту отметили? И еще один вопрос. Вот когда вы говорите, что надо расширять сеть, видите ли вы какие-то организации в Харькове общественные, которые могли бы стать вашими партнерами в этом проекте? Ну, в первую очередь мы видим партнерами в этом проекте, это самих горожан. Кроме них нам, по сути, никто не поможет, потому что любая организация, которая подключается э, к этому движению «Громадский патруль», ну, не в состоянии физически помочь даже таким количеством людей. Ведь, по сути, если мы возьмем 50-70 наркоаптек, которые... Это я самый минимум назвал по городу. То нам нужно одновременно вывести на улицы 150 человек, обеспечить их горячей, с учетом того, что сейчас холодно, горячей пищей, автомобиль каждый поставить, где они смогут греться, не только в аптеке, а так как когда круглосуточно аптека закрывается, окошко работает, эта машина должна стоять рядом. При этом мы как бы до конца не тянем. Мы, понятно, свои сбережения тратим, какая-то помощь от людей есть, но ее недостаточно. Поэтому мы будем анонсировать в ближайшее время и обращаться к горожанам с просьбой примкнуть к этому движению. Мы только всем городом сможем это вычистить. Точно так уйдет в прошлое и МАК, и наливайки эти бесконечные, которые... В каждом районе 5, 7, 10 самогон рекой течет, пьяные люди просто валяются возле этих алкогольных притонов, но это невозможно. Это полная деградация нации. То есть мы по сути убиваем сами себя самозавверно. Если слабые люди это не понимают, но ну, те, кто хоть как-то разумеет, ну, шок. Шок это шок. Мы не можем на это смотреть. Я прошу прощения, но все же таки, вот вы говорите, люди, граждане, да. но просто граждане не подготовлены к тому, чтобы осуществлять такую работу. То есть я, вы у нас уже есть, сейчас готовы у нас обучать есть. людей? Да, у на, нам не людей. надо их специально обучать. У нас, я вам сказал, был пилотный проект, мы проверили, как это работает, и нам, по сути, не нужно специальное обучение людей. Нужно желание помочь своим детям, своим близким, которые впали в наркозависимость, в алкогольную зависимость. Мы выставляем посты. Я объясню еще раз. Два человека, которые смотрят правильность продажи кадыносодержащего. И этого, как правило, хватает. У нас были ночные инциденты с наркозависимыми. Конечно, они мечутся, им плохо. А центры реабилитационные, их ну, вместить не могут, такое количество. Их на самом деле очень много, очень много. Поэтому достаточно простого внимания. То есть условная патрульная машина, которая объезжает свой кусок и два активиста, которые находятся в свободное от работы время и с желанием помочь людям. Этого хватит. Но это вы говорите, как Лекарство в апреле. А как в таком случае бороться вот с наливайками или с наливайками? Наливайками мы очень просто боремся. Этот процесс тоже особого труда. При желании на самом деле мы все думаем, что это что-то запретное. При желании легко с этим бороться. Мы подходим к подобному заведению, объявляем, что мы громадский патруль, по нам это видно, повязки, форма. Вызываем 102, фиксируем как правило, мы видеофиксацию проводим, чтобы это была доказательной базой. Полиция принимает видеофиксацию. Мы фиксируем, вызываем 102, и по закону они приезжают, описывают, изымают и возят. Точка закрыта. Точно так же мы закрыли несколько ларьков, которые находились возле школ, и непосредственно детям продавались сигареты россыпью поштучно. Напитки эти ускоряющие, рево, ну, всевозможные энергетики, пиво детям продавалось. Мы точно так вызывали полицию, фиксировали факт продажи несовершеннолетний подходил и просто покупал. Ну, последний раз через два часа Ларек просто приехал кран снял и забрал. То есть с этим нужно и можно бороться. Как происходит взаимодействие с полицией? Проще стало, нежели с. Полиция у нас шикарные отношения. Нам, во-первых, нравится неподкупность ребят. Они действительно настроены на серьезную работу и хотят помочь гражданам. Они понимают нас, и так как мы действуем в правовом поле, у нас полное взаимопонимание. Там, где они не могут, мы можем. Поэтому, как только мы вызываем 102, мы всегда рассчитываем на стопроцентную помощь. Можно еще скажу? Вот это... Не так давно мы перешли на этот механизм работы стадла с полицией. Я вам скажу, много дал нам избежать от криминальщины, которая возникает в процессе вот таких мероприятий и может даже и будущие за стадлом. Да, да, мы верим. Но сами они ничего не сделают, хочу добавить. Все равно только благодаря тем людям небезразличным, которые действительно э, интересуют судьба будущего, будущего Харькова. Мы можем вместе только посмотреть вот, достойно. будущее наших детей, если мы будем ко всему этому безразличны. Каждый из нас, каждый. Я отвечу на тот вопрос, что обращаются, да, к нам обращаются некоторые организации, и мы готовы и рады видеть все те организации общественные, которые примкнутся к этому общественному Общегородскому да. движению Харьковскому, громадский патруль, который совместными усилиями мы сможем навести порядок в этом городе. Хоть в какой-то степени. Потому что сами мы понимаем, мы не для себя. Мы делаем это для наших детей. Будущее наших детей это залог успеха всего. Политика здесь ни при чем. Еще раз ставим. Убрав мусор с улиц, нам станет чисто. Все это понимают. Это да еще профессор Приобреская. Разуха всего лишь голова. Уважаемые коллеги, вопросы. Если вопросов больше нет, тогда мы поблагодарим вас. Спасибо. Все спасибо за жизнь.